другое время – другой враг. 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель – вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациента. Они удерживали позицию три дня, но численность врага была слишком велика. Из а 60 осталось всего 15. Еще одну ночь они бы не продержались, и враг это знал. Они эвакуировали людей из больницы, отправив всего одного из своих в качестве провожатого. Остальные образовали строй, укрывшись за телами павших братьев. Пока они ждали, кровь с трупов лилась на них. На эту кровь налип песок. Кровь изменила их, своего рода помазание. Когда враг приблизился, эти 14 бойцов восстали прямо из песка. Они стали невидимыми охотниками. Против их скрытности враг был бессилен. Когда кончились патроны, вход пошли штыки. А когда штыки затупились, вход пошли кулаки. Когда пыли песок улеглись, из всех врагов в живых остался лишь один. Его нашли в пустыне. Он бесцельно бродил там в бреду. Он рассказал своим товарищам о силах столь ужасных и могучих, что они могли быть только сверхъестественными. Он назвал их призраками. Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли! Живей! О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. еще пару толчков, а потом все успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. В дом, мальчики, Шима! Это не землетрясение. А что ты говоришь? Эш, отведи братов в подвал, а я за машиной. 谢谢 Простого выстрела. Эй, Бейкер, а вот и наш транспорт. Идем туда. Пэлоуд это диспетчер Одина. Мы готовы к приему. Диспетчер Родина. Мы отправляемся инструктировать новую команду. Вас понял. Мы готовим шлюз С. Шаттл приступает к стыковке. Пэлоу 10 метров. Начинайте вращение. ОСЦ готов к стыковке. Захват. Ориентируйтесь на опору колючки, сдавайте назад. Понял вас, Пэйлоуд. Герметизация шлюза. Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? Три месяца? Пэйлоуд, стыковка будет жесткой. И-и-и, вы сели. Отличное пилотирование. В well, okay. okay. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс. Захват. Наведение Хьюстон. Захват. Наведение Майами. Захват. Ты безопасная зона. Близко, живу туда. Запуск через 10 секунд. Команде перейти. Oh, в безопасную зону. За мной. Один загружаются координаты целей. Здесь нас критической ситуации. За мной. Запуск станции. Запуск станции. Запуск станции. Запуск станции. станции. станции. Да... А, Ложите обстановку Вечера Одина Люсон Это Мосли Мы с Бейкером все еще здесь Вот ведь срань Принято, Мосли Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено Но второй заряд по-прежнему готов к бою Наведение завершено Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон Еще не все, Бейкер Нас ждет Один, нужно Мы сможем попасть домой, Бейкер. Адлас, на нужно отклонить его лодь, чтобы сбить равновесие? На двадцать три градуса, левый борт или корму, но дистанционное управление не работает. Двадцать три градуса, мы пасть в эту банку в океане. пойдет в атмосферу. Специалист после Кира. Мы потеряли связь с командой диспетчерской Одина. Повторяю, потеряна связь с диспетчерской водиной. I'm done. Давайте в кузов! Боже ну, мой! Тащи его в кузов, давай скорее! Надо сваливать отсюда! С тобой все будет хорошо, сын! Держитесь, ребята! Восхождение Федерации началось много лет назад. Когда огромные производящие энергию пустыни были уничтожены, наступил коллапс зависевших от них держав. И тогда же началось возвышение Федерации. Федерация объединила всю Южную Америку под одним знаменем, поглощая все на пути своей безжалостной экспансии на север. Обратив против нас Один, Федерация встала на границе Америки, готовая нанести удар. Они считали, что мы ослаблены. Легкая жертва, ждущая последнего удара. Мы сражались долго, упорно, пока не оказались в патовой ситуации. И здесь, в кратерах нейтральной зоны, мы теперь ведем оборонительную войну с превосходящим нас противником. Тикинг-6, как слышно? Эш, Логан? А вас понял, дамы здесь, Вперед. Судя по поступающим отсчётам, Даллас был атакован прошлой ночью. Центр требуют повторно прочесать стены как можно быстрее. А, чёрт. Высуши есть? Нет. Прости, не разбудил. Думал, тебе лучше отдохнуть парень слушай райли что-то нашел берите снарягу идем отряд 2, вы рядом с нами запрещаю мы снаружи парни вы что-то нашли райли нашел как раз проверяем так точно мы будем защищать выход конец связи справа а! А! кажется райли проголодался. здесь лучше ничего не есть когда вернемся я тебя покормлю 6-1 доложить обстановку просто местные животные все нормально есть направляемся к пункту сбора серебро как слышите да скоро встретимся Встречаемся у стены Так, точно. Вот она. На вид жуть. Но держится. Эй, сержант. Всех чисто. Почти. Надо прочесать эту сторону стены. На этом все. Левая сторона наша. Надо торопиться. Перестроиться у заправки. Еще бы. Мы подобрали его. На открытом участке. Ставим сумки. Райли, сиди. Встречаемся у центра. Перегруппироваться. Есть, мы уже в пути. Вот черт. Отстаньте от него! Супайская ратан фасиль, кому сухенты! Они казнят нас. Вперед, вперед! Райли, вперед! Объект через 40 метров, выдвигают! На сайте домовую, мы идем к вам. Вперед! Ой-о, два-три Чарли. Мы вступили в бой. Вы отвечаете за транспорт. Вас понял. Возьму на себя транспорт. Логан, и на охране сзади. Вперед, нельзя терять времени. надо найти старика я слышал о нападении парни вы в порядке прогуляемся Отец, они казнили гражданских. Я знаю. Их разведотряды собирают падальщиков и бродяг, надеясь найти вход в город. Так они и захватили Даллас практически за ночь. Чем можем помочь? Пап. Слушайте, парни. Вы последнее, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Но я только вам и могу довериться. Послушай, а? Что бы это ни было, мы с Логаном, мы готовы. Вы отправитесь в нейтральную зону. Секунду, что правда? Вы слишком долго оборонялись, Так что я отправляю вас за стен, ребята. Вы свяжетесь с разведотрядом. Соберете столько информации, сколько сможете и вернетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем-то, кому и знать, как не вам. Вы отправляетесь домой.